Представляем вам совершенно новый вид оформления ваших любимых рядов. Это ограждение из древесно-полимерного композита. Все уже знакомы с террасными досками, ограждениями, ступеньками из древесно-полимерного композита. Это вечный материал. Его выгодно отмечает естественно, как у дерева, внешний вид и в то же время прочность и устойчивость к гниению, как у пластика. Это исключительно прочный и долговечный материал. Он не боится ни жары, ни холода, ни влаги, ни плесени. Его срок службы составляет более 25 лет. Тут только два элемента. Это сама композитная доска и пластиковый поворотный шарнир. С их помощью можно создать клумбу или грядку любой формы и размера. Каждый шарнир снабжен колышком, который крепит шарнир в грунт или соединяет элементы, если надо нарастить грядку в высоту. Каждый шарнир также снабжен заглушкой, которая препятствует попаданию внутрь почвы или воды. Если над грядкой вы захотите установить парниковые дуги, то вы их можете крепить в это отверстие. В чем же преимущество грядок из древесно-полимерного композита? Эстетичный внешний вид. Фактура дерева сделает ваши грядки максимально натуральными. Долговечность. Грядки из древесно-полимерного композита не подвержены гниению, образованию плесени, деформации от жары или мороза. Простота. Монтаж грядки или клумбы не сложнее, чем игра в детский конструктор. Разнообразие форм. Доски можно соединять под различными углами от 60 градусов, наращивать их высоту. И это дает простор для вашего творчества в создании красивейших форм клумб и грядок. Практичность. Доски можно перевозить на легковом автомобиле. Их легко распилить. Из них можно создать какую угодно композицию, которая подходит именно для вашего участка. Все очень просто. Четыре доски, удобное крепление и множество цветочных, овощных, композиций, грядок, клумб с помощью которых вы сможете долгие-долгие годы радовать себя и своих близких.